Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Сейчас я вам покажу замечательное видео, почему я боюсь летать в горах на самолете не боюсь на планере. Вот посмотрите наш аэродром, да? Я туда вот должен приземлиться, но я сейчас приземляться не буду. Я, соответственно, беру и улетаю от нашего аэродрома подальше, потому что хочу вас порадовать новым интересным видео и заодно рассказать о том, Почему мы не боимся летать в горах? Ну вот, например, мы сегодня были в Улад, там далеко, 100 километров на границе Италии и Франции. И в том месте у меня была высота 3200 метров. И с этой высоты я спокойненько долетел до дома без единой спирали. Я даже ролик заберу на этот счет. Вот с этой красоты мы просто берем и долетаем вот так до дома, не крутя ничего. 107 километров с высоты там, почти 4 километра сюда прилетели. Это очень удобно.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 Уроненная камера, вон там тоже качество меньше. Так у меня теоретически качество 50, но немножечко меньше. Так вот, мне от границы с Италией. Хватило высоты просто взять и по прямой долететь до нашего аэродрома. Именно поэтому это причина, по которой мы не боимся летать далеко в горы, потому что у нас нет двигателя, у нас нечем отказывать. Но планер, вот мы летим сейчас, ну вот. Нечему ломаться. Я знаю, что в данный момент времени, если я сохраняю определенную высоту на определенном удалении от аэродрома, я до аэродрома всегда долечу. Какая-то должна быть высота. Рассчитывается конус, исходя из скорости, на которой мы пойдем. И качество планера. Качество нашего планера сейчас далеко не 50. Вы видите, наверное, какие у него грязные крылья. Прям полный позор на самом деле. Но мы с этим сделать ничего не можем. У нас, кстати, есть мухосборники. Такие специальные детали, которые могут ездить по крыльям и чистить эти крылья от мух. И качество планера может падать там, не знаю, вместо 50 будет 40 из-за мух. И на соревнованиях, естественно, крылья чистят. Ну, сейчас мы не на соревнованиях чистить их не будем. Ну, вот представьте, что мы на данный момент времени не планер, а самолет. И у нас отказал мотор. Высота наша в данный момент времени такая, что до аэродрома мы на самолете не долетаем, вот с учетом того, что у самолета качество 10 и ну никак он до аэродрома не дотянет, а у нашего кланила качество 50 поэтому никаких особых проблем дотянуть до аэродрома, нет, видите даже вот я имитирую то, что я тут еще думаю, ай яй что же делать как же быть мы остались без мотора катастрофа, куда приземляться ай-яй-яй-яй ну, во-первых, куча полей внизу. То есть на любой из этих полей, ну, правильное только, можно приземлиться. Ну, какие поля для этого можно было бы выбрать? Здесь растет, всякие посевы растут. Может быть, какой-нибудь самолетик туда приткнуть. Кстати, ветер дует по низам северный, по озеру это хорошо видно. А, вот зау, крыло сейчас показывает. Там есть длинное поле, на которое можно планер приземлить. Ну, эти поля все пристрелены. Мы знаем, что если мы не долетаем до аэродрома, по какой-то причине Вот, Вот поле неплохое. Есть поля с лавандой туда лучше не садиться, это лаванда, достаточно высокие пустики такие и так далее. То есть нам все это, все, все поля учат выбирать, есть уклоны, есть какие-то правила, там речка течет, если так, уклон смотрит на речку. Видите, сейчас кажется, вот эти поля ровные, на самом деле на них невозможно приземлиться, потому что довольно ощутимый уклон от горы, надо садиться в гору. Кстати, вот под горой Шабр, вот там есть, вот она, поляночка, там есть площадка. Единственное в том районе, и там именно заход в гору, и мой друг как-то приземлялся, у него взорвалась шасси. Посадка на площадку вообще важнейший элемент обучения планериста, потому что иногда погода раз кончилась, и надо приземляться. Мы летаем по конусам, то есть у нас всегда есть долет до поляны какой-нибудь или до аэродрома. И сейчас у нас долет до аэродрома есть, у самолета такого долета с этой точки нет. Ну и вот посмотрите, как планер будет долетать до аэродрома вот через это ущелье. При этом у нас ветер, я показываю Ветер встречный 22 км в час То есть мы еще и против ветра будем двигаться Погнали Я перекинул триммер на пикирование Разгоняюсь Со скоростью 250 км в час Вы можете понять, что это Даже избыточная скорость В данный момент времени Только нам не надо Мы мчимся доль пещерья впереди наш перебег мы его перепрыгивать не будем я правее возьму сейчас я выбираю вот этот ракурс надо было бы идти на самом деле по центру долины но я иду так чтобы вам показать всю красоту нашего городочка Школа моего ребенка здесь находится такое здание вот сейчас под склоном а я покажу вам вот здесь длинная красивая очень я люблю его туда водить. на выходе изучили наш аэродром. При этом скорость у меня сейчас избыточная. Если бы я хотел, как планер, правильнее было бы лететь помедленнее. Но я же, как это, хочу вам красоту показать. Это такой тренировочный заход на будущий более низкие проход. И здесь провода натянутые, я их знаю там заходит на посадку планер соответственно мы его будем пропускать но мы так видите про ущелье, проходим прекрасно и я буду уходить не на посадку а буду уходить на склон для того чтобы пропустить планер который зашел раньше нас подошел вон он строится в круг можете его наблюдать вот как хорошо радиостанцию на борту и это общее правило у нас Работы на аэродроме Мы всегда слушаем рацию на заходе до посадку И понимаем, что если кто-то доложился И собирается приземляться Если он ниже, то мы его пропускаем Ну и опять же он первый доложился Высоты у меня достаточно Как вы видите, я прилетел на аэродром Еще высота осталась Я сейчас стою около горки в нули Здесь вот есть небольшой динамик Ветер встречный, 28 км в час И буду выжидать Опять же, достоинство планера. Будь я самолетом, все. Без двигателя. Ну как бы я виселся? Ну как? А на планере я могу еще повисеть, подумать. Ощите всего сущего пропустить немецкий планер, который идет на посадку. Полюбоваться нашим аэродромом. И, например, что может быть? Например, заходит планер, приземлился, у него сложилось шасси. Было такое. Ну, садился Дедушка. 88 лет, 84 ему тогда было, сейчас 88. И у него сложилось шасси, нечаянно лопнуло. Мы подбежали, помогли ему это шасси, этот планер поднять. Вот За это время там народ висел, ждал, пока мы освободим полосу. И у нас было время, мы смогли это быстро сделать. Дедушка был счастлив, пригласил нас вечером в ресторан. До сих пор летает. Кстати, дедушка знаменит тем, что отсюда с этого аэродрома летал в Германию на планере. И каждый раз там жена ему пекла блины к приезду. И вот однажды он полетел, что-то топливо заправил, но была погода плохая, еще чего-то. То есть он летел на планере, но у него был мотор, чтобы если что дотянуть. И вот он уже почти долетает, думает, ладно, там, так не долетаю, долечу да на моторе. Завел мотор, летел, летел, летел, летел, и кончился у него бензин. И так как он летел смело не как планерист, не по конусам, а с избыточной смелостью, то сел он в лес. Представляешь, вот решил полетать на планере с мотором, и сел в лес и убробил планер. Но была страховка у него, поэтому он получил страховку, купил планер подешевле. А приземлился он в лес в 4 километрах буквально от собственного дома. Так что все было хорошо. Я вот не вижу, что приземлился. Должится, заложился, что собирается зайти на посадку, может быть какая-то гигантская коробочка? А, вот он. Вот, да. да. Ну вот немцы любят большую коробочку делать, длинную. Хорошо, что я повесил, Я вот люблю-то по коротке. А мы сейчас с тобой по коротке зайдем. А одна из историй еще. Клаус, когда летал на, на, на Деверестом, он запускал двигатель на большой высоте, но иногда, чтобы масло прогреть. И тут в очередной раз масло все-таки застыло в двигателе и показало ноль давления. И он понял, что все, на моторе уже лететь невозможно. А аэропорт, на который он летал, похора его отсекло облачностью И все, ему без мотора туда соваться страшно, потому что можно было бы там и остаться В этих облаках Поэтому с высоты вереста он решил, что вполне дотянет до Кадманду До которого было там километров 200 И он спокойненько там до Кадманду до, до, долетел Доложился диспетчеру, этот международный аэропорт Диспетчер говорит, Ой -ой, а у меня там на прямой там, два борта, два Боинга, один Airbus, а вы как, вы вообще можете после них? Он говорит, да, конечно могу. А говорит, а, а еще можете чуть попозже? Он говорит, да, конечно могу. А, у вас, а как? А сколько у вас топлива? Он говорит, да, у меня нет топлива, я планер, я летаю без мотора, без мотора летаю. Ну, в общем, диспетчер дико удивился, а Клаус просто нашел склон, ну, типа как мы сейчас, да, вот такой же, рядом с аэродромом Катманду. И там спокойненько отвиселся, подождал, пока сядут пять международных бортов мотордок, И потом зашел без мотора. Диспетчер, конечно, пришел ему вечером руку жать и говорить, что, конечно, он все понимает. Но такого понять не может, такой крутизный. Так, ну а мы, собственно, все. Заходим на посадку. Сейчас выкинем шасси и пойдем с нашим любимым заходиком. Что, хочешь по речке еще прогуляемся на высокой скорости я не буду от этого отказываться как можно от этого отказать ну давай сейчас мы пикируем еще на речку вот это я что хотел сделать сейчас нажимай на кнопку только я доложу что я иду на посадку нажал нажал Сэр ботин директор дал винт лендинг смотри мы такой замечательный планер как мы можем летать под речкой Ничего красного. Летит как пчелка. Да? Да, да, да, да, да. Ну вот так можно по речечке, по речечке гулять. читать камушки над елочками. Вот вам кажется, все. Гордык себе волков. Сейчас придется садиться. А вот смотрите, что сейчас будет. Эгегей! И у нас еще куча высоты. шасси закрыл на лентинга да и сейчас спокойненько ходим в круг что-то беру а то не третим <смех> слишком лихо получилось Видите? тут видишь э, в отличие от самолета широта маневра шикарная потому что мы убрав интерцептор у нас гигантское качество мы долетим вообще куда хотим Здесь единственная свиньи, копает очень активно все. Ну, выскочили на полосу, и я проверяю, есть ли тормоза. Тормозов ну, не такие, как хотелось бы. По ветру очень сильно. Высокость. Тут был ветер 28 км в час. Я сейчас аккуратненько буду выбрасывать скорость, и все нормально, сбросил. И, а если бы не сбросил, я бы вот так вот подъезжал бы, только объезжал бы свой прицеп и уезжал бы в кушыря, оставшийся без тормозов. А вот так вот, смотри, что можно. Раз, подъехать к собственному домику, подрулить. Оп, красота. Ой. Так только делать нужно, когда умеешь. Если тормозить, то носом планера в собственный прицеп, потому что это самый дешевый выход. Потому что Тормозить крылом, это будет очень дорого. А носом так. Главное в свой. Да, терпимо. Ну вот так, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, мы летаем весело, красиво. В принципе, видите, поясняющий ролик, который показывает, что и как, и почему. Кстати, вот следующий планер заходит на посадку кстати, не Клаус ли это? Плохо видно. Сколько колес? Два? Ну, у тебя же слепой инструктор, если что. Сколько да, колес торчит? Из-за обликов на солнце, поэтому... Не видно? Ну, друзья, если вам видно, посчитайте сколько колес. Если 4, то это Клаус. Если два, то это Клаус. Пишите, что снять вам еще, каких заходов и проходов, как показать, доказать, что на планере в горах летать безопаснее, чем на самолете. А то летчики многое пишут, что да вы че, вы там в горы, да это только самоубийцы летают на планере в горах. И только самоубийцы на одномоторном самолете лезут в горы. Планер, планер это то, на чем надо исследовать горы. Как видите, ничего страшного, планер спокойненько издалека, там было сколько, километров 12, наверное, долетает до аэродрома. И, ну при этом я шел на высокой скорости это было специально чтобы видео не затянутым получилось то есть на этой скорости качество у меня там 25 может быть а так у меня качество 50 надо было просто сделать скорость там допустим 120 130 и я бы будучи значительно ниже бы долетел тоже будем тренироваться В следующий раз я прилечу пониже Ну, вот, если вам понравился контент огонь, там, эй, -э -э. <свот> до новых встреч, друзья, будем летать.